Привет! Вы смотрите программу «Звукосниматель» на телеканале ТНТ «Онега». Перед началом сезона летних отпусков мы решили снять несколько программ в новой, только что построенной студии нашего телеканала. Возможно, в будущем, в новом сезоне, эта студия станет постоянным домом нашей программы. А сейчас смотрите, что у нас происходит. стану обманывать, поводом для того, чтобы в нашей программе снять группу «Джереми» стал барабанщик этой группы. Постоянные зрители поймут, несомненно, почему. Наша группа называется «Джереми». Мы уже имеем огромный стаж игры и исполнения этих песен. Вот, начнем с барабанщика. Это всем известный Андрей Агапов. Он играет и на барабанах, и словами играет неплохо. Басист Павел Тинович, прокладчик различных связей в частности, интернет. Вот. Ну и я, Владимир Полосалов, на гитаре и пою. Бог Вроде. <свят> <свят> в бытность существования группы Джереми лет, не знаю, семь или восемь назад э, у нас за плечами был фестиваль Космодром, фестиваль Иллюзии, еще что-то, а вот... телевидение фестиваль Иллюзии. <свят> Плюс фестиваль Иллюзии. А телевидения, в общем, не было. И тут появилась программа Звукосниматель, и появилась идея э, собраться, сделать Риньюнин наполовину а, и записаться. Наполовину, потому что... На две трети? Да, на две трети. <свят> потому что в первоначальном составе у нас был другой басист, который сейчас живет в Петербурге. Никита Шиленков, привет ему от нас. Первая композиция называется Alone, то есть один. И она рассказывает о суровых буднях рок-музыкантов, когда идешь домой после концерта, дождь, луна, и думаешь, а нафига все это, все вот как-то вот так. Ну это вот обычная такая рок-тема. And I And I'll fulfill And it's all on the earth We've got much power around me Nobody will say Hi, dear And I will do it right now I got a headache and my shoes got wet I lost all my keys, my dress in my hat. Well, no one won't listen to me Maybe soon I'll be happy but my scars won't be healed Death comes around me Nobody will say, hi dear Вторая называется Jerk про то, как, как сказать, как вот в россии есть э, юродивые. юродивые, да, то есть бог ты или Джорк скажет тебе не народ и не ты сам, а узнаешь потом ну, Маргинал, песня, короче, Маргинал а нас, короче, free jerks опять же Наша музыкальная жизнь, взаимоотношения в группе, началась песня даже на записи этой песни у Алексея Розина. Она даже начиналась с фразы «Ты что, идиот?». То есть тут есть даже немножко мотивы русской литературы, может быть, где-то в глубине. В первоначальном составе мы долго не могли найти взаимопонимание в группе, нас всего трое. И начинали все песни со слов «Ты что, идиот?». Но, в общем, постоянно каждый играл и хотел играть что-то свое В общем, в этом нет ничего плохого, потому что в результате что-то получалось да? Но в личностном взаимоотношении часто бывало, что мы друг друга гад Почему то не пришел на репетицию, там, и все такое Поэтому, вот, наверное, здесь корни кроются No one will be sad To no know that I'm yet That I'm coming back No one be happy No one will be sad To no know that I'm glad To get in the door back Men just told me That I'm just a jerk He had a problem That I had learned That you cannot know You cannot know You can see У нас сейчас в магазине представлены синтезаторы электронные фортепиано Инструменты для разных целей Начнем с синтезаторов То есть это, как правило, 61 клавиша Пластиковые, пластиковые клавиши, незавешенная клавиатура. Самой главной характеристикой синтезатора является динамика в клавишах, то есть от силы нажатия, чтобы зависела громкость, то есть можно нажать слабенько и будет тихо, можно нажать сильнее и будет громко. Это одна из самых основных характеристик, то есть в, ценовой, в ценовом диапазоне, который представлен, это как бы самый такой главный параметр. Дальше существует параметр как полифония, то есть количество одновременно звучащих звуков. Существует набор функций, то есть количество Звуков, тембров, набор ритмов, набор песен встроенных, также функции автоаккомпанемента и прочего. То есть ценовая категория недорогих синтезаторов, это примерно от 7 до 12-13 тысяч. В принципе, сейчас как бы они все представлены, и вот среди них можно выбирать. Эта ценовая категория вообще подразумевает, как правило, занятие дома людей, которые хотят начать записывать музыку, сочинять ее, придумать. То есть здесь можно эксплуатировать практически любые звуки, которые хочется, нравятся. И можно все это, как правило, скинуть на компьютер или на флеш-карту, то есть все способы записи у него есть. Это, то есть это такой вариант все в одном? Ну, практически да, за исключением того, что здесь нет взвешенной клавиатуры, то есть нет ощущения фортепиано. Вот именно для этого были произведены такие вещи, как электронный фортепиано. То есть здесь есть молоточковая механика, которая точно повторяет механику настоящего акустического фортепиано. Вот отсюда и получается вот эта вот разница. Сейчас электронные фортепиано до... пришли на тот уровень, когда они объединяют в себе и синтезатор, и пианино. То есть здесь есть полный набор синтезаторных функций, есть все звуки, ритмы и прочее. Те же самые карты памяти, автокомпанементы, э, запись на компьютер, синхронизация с компьютером, естественно, любая. И все это еще с клавишами. То есть будет это как-то. Можно, можно этим заниматься. Это Адекватная есть... замена фортепиано. Адекватно, да? А, вполне адекватно. И опять-таки, ну тут, конечно, ценовая категория выше немножко, получается, они от 15 начинаются. Но если хочется человеку, чтобы объединить и то, и другое, ну вот в районе 20 тысяч можно что-то вот такое вот выбрать. А детей тренировать можно? Нужно. То есть как раз вот для того, чтобы избавиться от огромного ящика дома, который занимает много места, который весит много, который пыль собирает, который нужно настраивать, который еще стоит недешево, можно заменить вот такие вот прибором, весом в 15 килограмм, который не нужно, естественно, настраивать, который можно убрать в шкаф. Занимался, убрал. Отсюда удобство место в квартире не занимает. Очень много плюсов. Плюс, ребенку развлечение. Все, что нужно в синтезаторе, все, что есть в есть и здесь. Мы начинаем обмен и возрождение культуры граммеж. А, это Борода, она связана с лесолазанием, которым я занимался, вот, буквально этой зимой. Водил группы иностранцев по лесу на снегоходах, вот, рассказывал им про наши замечательные леса, озера, сколько у нас тут их много. Мы очень удивлялись. И там как-то она сама выросла, а потом, я так ее пока что оставил, заметил. но... Потом приехал, заметил и решил, как бы, что для разнообразия нужно ее не сбривать, потому что я уже был волосатым был, лысым был мы там тоже был. Вот пока что еще только не было усов, но в принципе, если я сейчас сбриваю бороду, то они у меня будут, а потом как бы вернуть э, в свое обычное состояние, так что после этой передачи, наверное меня на улице не будут узнавать, потому что без бороды я просто божественен. Как мне кажется. Эти парни, сколько-то вместе уже несколько лет, да, в проекте «Снежные волки», сейчас они играют в проекте «Амбан зрение», это все те же мультики в очках у а, ну, а так как у нас reunion, то к ним примкнул я, и вот, наверное, мне было тяжелее всего, потому что последний раз я играл, тут пытались вспомнить, 3 или 4 года назад, вообще, причем не очень серьезно как-то, ну, по крайней мере, концертных выступлений не было. Ну, а тут мы взяли одну репетицию, потом вторую, и пришли на запись. В общем, материал-то материал сыроват, но чувствуется, что руки помнят. Вот если еще репетиция 10, то вот такие простые вещи какие-то, гранжевого толка, играть может. Что в <связывающие> палочки, барабаны. Ты не снимаешь, ты хочешь обратно, палочки, <связываешь> <связываешься> <связываешь> Причем, барабан, я, я продам их дороже, потому что здесь еще скотч, они И повысились прохлад. в цене. Вы смотрели программу Звукосниматель. Смотрите нас каждую среду после полуночи и воскресенье в 19.40. Пока!